Время рассказать вам о лазерленде в Лос-Анджелесе. В первую очередь, вам, наверное, интересно, как же так получилось, что мы запустили проект не где-нибудь в России, а конкретно в Америке, в Лос-Анджелесе. Идея витала у нас давно. У нас есть финансовая модель, которая работает. Она работает в Москве, это проверено. Она работает в регионах, в больших городах, в маленьких городах. И всегда было интересно посмотреть, работает ли она за рубежом. Ну и, как говорится, где испытывать модель, если не в Америке, в стране, в которой суммарное количество, лазертаг-арен больше, чем во всем остальном в мире вместе взятым. На момент старта, когда мы запускали первый наш центр, мы сравнивали э, такую интересную статистику, это был 2013 год, и в одном Нью-Йорке лазертагов было больше, в смысле аренных, чем на всей территории России. Поэтому Америка является такой меккой для лазертаг-индустрии, и именно туда мы устремили свой взор. Определившись с тем, что мы готовы к тому, чтобы... Э, скажем так, стартовать, открываться где-то за рубежом, конкретно в Америке, мы стали думать. Всегда есть два пути. Путь номер один — это переехать, переехать в страну одному с командой. И второй путь — это найти партнеров, люди, которые знакомы с местным рынком, с местными законами, с местными обычаями. Даже в России, в небольших городах, всегда есть какие-то свои условия. Именно поэтому мне больше нравится развиваться по системе франчайзинга. Когда... Непосредственно в городе, в котором будет открыт наш новый центр Есть заинтересованный партнер, для которого это является его бизнесом Который э, делает все необходимое, все возможное, чтобы этот проект был успешным Именно поэтому мы выбрали путь номер два И слава богу, что мы достаточно быстро нашли очень хороших партнеров в Соединенных Штатах Америки После того, как мы, собственно, обо всем договорились с нашими партнерами Мы столкнулись с интересным нюансом Ребята сами жили в городе Бостон как известно, Бостон — это там, город технологический, развивался весь американский автопром, но сейчас город находится в экономическом кризисе. Начали изучать, как, в общем-то, функционирует индустрия развлечений Бостона и выяснили, что там, как ни странно, есть всего два нормальных арендных лазертага и еще несколько достаточно слабых игроков, ну, в общем, несерьезных на этом рынке. Собственно, и вся индустрия развлечений какая-то такая немножко скомканная, сжатая и не очень интересная. Нашли причину, собственно, да, это экономическое состояние и демографическое состояние Из Бостона очень многие уезжают, обеспеченные люди там не остаются и, собственно, сейчас не приезжают И мы начали думать, что же все-таки актуальнее для нас Это открываться там со слабой конкуренцией, но с потенциально более узким рынком Или же найти какой-то более интересный рынок Но чем интереснее рынок, тем он будет конкурентнее, тем сложнее на нем будет работать Изучая различные варианты, мы пришли к тому, что, наверное, самым, самым известным, самым большим городом с точки зрения индустрии развлечений является Лос-Анджелес. Мы начали сравнивать различные варианты и поняли, что если в Бостоне есть всего два лазертага, то в Лос-Анджелесе их 37. При этом это 37 серьезных игроков с большими, красивыми оформленными аренами, с серьезным оборудованием. Там есть арены на последних версиях Лазертрона. Есть арены на последних версиях Лазер Форса, Дельта-Страйка, Гипербласта. В общем, серьезные игроки с мировым оборудованием, очень крутым, очень классным. И тем не менее, анализируя экономическую ситуацию, мы поняли, что Лос-Анджелес гораздо интереснее для открытия нового проекта. Безусловно, мы сразу смотрим наперед и думаем, что у нас будет не одна арена на территории Америки. Мы сразу думаем о различных вариантах. И именно Поэтому хорошая локация, хорошая площадка — это хороший старт в новой стране. определившись с городом мы приступили к полномасштабному анализу рынка для этого у нас было несколько инструментов использовали специальную карту на которую мы нанесли во-первых всех прямых конкурентов во-вторых всех непрямых конкурентов, в третьих крупные школы университеты далее мы отметили районы и разделили их на районы по благосостоянию жителей каким образом мы оценивали благосостояние жителей района ну во-первых это официальная статистика ну а во-вторых есть достаточно простая для Америки, скажем так, схема определить, насколько жители данного района зажиточны, так сказать. Если в каждом втором доме на заднем дворе есть бассейн, то это обеспеченный район. Если же бассейнов нет, то это э, достаточно бедный район. Напомню, что Америка — это в большинстве своем малоэтажное жилье, то есть есть, конечно, крупные полюсы, там крупные города, но если мы говорим про Лос-Анджелес и его пригороды, то это в основном частный сектор. Опять же, для понимания Лос-Анджелесом называют, скажем так, несколько городов-спутников, которые стоят рядышком, они... Часть это... Ну, это районы Лос-Анджелеса, а части это как бы отдельные города, но все вместе это называется одним большим Лос-Анджелесом. Дальше началась самая интересная часть, каким-то способом оценить наших конкурентов, в первую очередь, конечно же, прямых. Проблема состояла в том, что, ну вот я, например, этим бизнесом занимаюсь, и я, в принципе, могу оценить там качество арены, какое оборудование используется. А ребята из Америки, они не занимались раньше лазертаг бизнесом. Поэтому мы разделили оценку специально на две части. Я оценивал сайты, фотографии, техническое, ну, какое оборудование стоит на той или иной арене, насколько это серьезный конкурент, какие у него есть возможности в сравнении с нашим оборудованием Экза. Я оценивал визуальное состояние арены по фотографиям. Я оценивал предложения, которые есть на сайтах, в социальных сетях у того или иного игрока. А ребята, в свою очередь, оценивали это все с позиции потребителя. Они конкретно ходили в центры, покупали игры, пробовали заказать праздники. Собственно, с их стороны была оценка качества работы персонала, каких-то особых акций. Ну и вживую, опять же, либо они подтверждали мое мнение по поводу арены, либо говорили, что то, что есть на фотографиях и то, что есть по факту, это две разные вещи. Но здесь тоже важно понимать, что... Клиенты будут ориентироваться по тем же фотографиям, по которым ориентировался я. Следовательно, если фотографии сделаны классно, но сама площадка не очень, то люди туда придут, придут туда один раз, но больше они туда не вернутся. Но опять же, вот этот вот первый раз э -э -э, конкуренция будет серьезная. Разместив всех конкурентов на карте, дав им оценку, мы поняли, где находятся самые серьезные игроки, где находятся районы которые, ну, скажем так, не, не заполнены с точки зрения лазертагов. Несмотря на то, что лазертагов много, как я уже говорил, 37, это есть отдельные клубы для лазертага, а есть большие, огромные, скажем так, развлекательные центры, в которых лазертаг — это лишь один из аттракционов. Мы поняли, что на карте есть районы, которые мы считаем благополучными и в которых достаточно... Свободно с точки зрения конкуренции Там либо нет серьезных игроков Либо нет лазертагов вообще Начали опять же изучать, с чем это может быть связано И в принципе некоторые районы Отпали по той простой причине Что мы поняли, что там нет ни школы И в принципе туда люди только приезжают Может быть на какой-то уикенд То есть это вот то, что в нашем случае называется дача Так мы определились с районами, в которых планировали открывать наш развлекательный центр Лазерленд. После этого мы начали подбирать подходящую по параметрам недвижимость для аренды. Мы планировали в центр площадью примерно 1000 квадратных метров и, соответственно, начали искать подобного рода локации. Как оказалось, такие предложения на рынке есть, но есть несколько интересных скажем так, нюансов. Во-первых, Крупнейший сайт, на котором размещаются различные предложения по аренде недвижимости коммерческой в США, по каким-то неведомым мне причинам, заблокирован на территории России Роскомнадзором. С помощью всем известных методов я смог зайти на этот сайт, и, в общем-то, совместно мы начали подбирать э, предложения. Подбирать их по интернету — это одно, но непосредственно выезд и осмотр помещения вживую, конечно же, стратегически необходимы. Это просто самая важная э, история, которая только может быть. И здесь, естественно, была самая большая наша сложность. Э, ребята ездили по локациям, подключались ко мне на видеосвязь. Э, несмотря на 8 разницу во времени, то есть зачастую это было там в 2-3 часа ночи по Москве, мы с ними отсматривали эти помещения, они там показывали какие-то нюансы, я говорил, на что обратить внимание и таких локаций мы посмотрели порядка 16 различных вариантов соответственно объявлений мы просмотрели около 50 из них 16 созвонились предварительная коммерция нас устроила мы поехали и соответственно из 15 просмотренных начали вести переговоры по арендной ставке по каким-то нюансам и каким-то вопросам с тремя локациями. Ну и собственно конверсию мы с вами обрисовали и из трех естественно выбрали одну а, наиболее интересную. Сама эта локация – это бывшее помещение продуктового супермаркета в составе американского торгового центра. Тут надо пояснить, что то, что в России называется торговым центром, в Америке называется молом, то есть это когда под крышей много-много магазинов, а торговые центры в Америке – это огромная площадь, с огромной парковкой, вокруг которой есть отдельные такие большие павильоны, капитальные, серьезные, но с отдельными входами с улиц. Это, в общем-то, то, что в Лос-Анджелесе, в частности, называется торговым центром. Мы выбрали это помещение, потому что оно, в принципе, идеально подходило под наши параметры. Это... Транспортная доступность – это расположение в хорошем районе. Мало того, это хорошая транспортная доступность из двух соседних районов. Это отсутствие прям серьезных прямых конкурентов очень близко. Это инфраструктура вокруг, есть кафешки, ресторанчики. Мало того, в этом помещении, поскольку это был супермаркет со своей кулинарией, там есть все мощности для организации собственной кухни. Ну, в общем, практически все звезды сошлись, и мы выбрали это замечательное помещение. Сам выбор помещения натолкнул нас на концепцию наших лазерта-карен. Как вы знаете, все наши лазерта-карены так или иначе связаны с космосом, с нашей придуманной вселенной. Но здесь нам почему-то очень захотелось использовать то, что осталось от того супермаркета, который съехал, То есть там остались а, холодильные камеры, там остались кассы, там остались полки, там остались стеллажи. Мы подумали, что ну зачем это просто так выбрасывать, если можно это использовать. Я напомню, что это все происходило летом 2019 года, когда ни о каких пандемиях, карантинах и прочих закрытиях еще не было и речи. И мы решили делать одну из двух арен в тематике зомби-апокалипсиса. Но мы планировали делать две арены, и, соответственно, нам нужно было придумать какую-то вторую тематику, которая, ну, принципиально бы отличалась от арены зомби-апокалипсиса, но при этом мы могли бы вписать это все в нашу э, историю. И мы решили, что это будет арена в стиле античного древнего города в момент его уничтожения от природных катаклизмов. Этакая Помпея в момент извержения вулкана. Там у нас есть вулканы, там есть торнадо, есть природные различные катаклизмы, и даже на одной из стене мы делаем декорацию цунами. В общем, со всех сторон на этот город общем, уничтожается цивилизация. Как мы впишем это все в нашу вселенную, в нашу вселенную Лазерленд, я расскажу вам Чуть позже, когда мы непосредственно будем там. Это все будет очень лаконично. Я уверен, что вам понравится наша концепция. А пока вы можете свои варианты того, как мы это сделаем, написать в комментариях к этому ролику. Собственно, с водной частью нашей истории в Америке мы, наверное, завершим. Конечно же, мы расскажем вам о том, чем отличается рынок недвижимости в Америке от рынка недвижимости в России То есть какие -то, там принципиально есть разные подходы То же самое с рынком труда То же самое в принципе вообще во всех, во всех аспектах Все отличается просто как будто это другой мир С этим совсем пришлось разбираться Но я думаю, что интереснее будет делать целый цикл роликов об этом Потому что информации очень много Чтобы не рассеивать ваше внимание Мы расскажем вам об этом Редактор